Здорово, сегодня прокачка подписчика, топ скин В прошлом ролике топ скин нифига не выдал Поэтому сегодня в теории должен На балансе деньги есть, это все с рефералки Огромное спасибо, что пополняете, используя промик Вот он, OG и 4R и эти деньги уходят на прокачку вас, подписчиков 3400 на балике, нам нужно 2000 Потому что на каждую прокачку уходит 2000 рублей Нам сейчас получается нужно слить, да? Ну, 1500 рублей Попробуем сделать контракт на трешку Контракт, апгрейд, чтобы было ровно 2000 Используем баланс, к сожалению, вписывать вручную нельзя Так, ну... Плюс-минус вот эту сумму нам нужно потратить. Попробуем. Дигл-пилот. Зайдет круто. Нет, ну, не зайдет. Но он, во всяком случае... А, он зашел. это плохо. Потому что подписчика будет меньше шансов. Ну, ладно, у нас 2000 на балике есть. Ребят, спасибо, что еще раз по проминку выполняете. Он у нас 40%. Мне даже можно не закидывать деньги на прокачки. Короче, сегодня подписчик, который купил NFT. Переносимся к интрухе и дискорд, и начинаем. <музыка> Ну что, мы созвонились с подписчиком, его зовут Дмитрий, Дима, представься... Хотя, чего представлять? Всем привет! Сколько тебе лет? Мне 14. 14 лет. Так, Дима, еще раз вопрос, ты помнишь правила или тебе их напомнить? Да, все помню, замечательно. А для тех, кто не помнит, мы сейчас все-таки напомним.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 По истечении 10 роликов, тот подписчик, который выбил дропа на большую сумму, чем другие участники, получает специальную прокачку от Человека. Прокачку на 20 тысяч рублей. Всем участникам удачи, а мы начинаем. Приятного просмотра. Переносимся потихоньку на сайт. Так, Дима, ты сайт же не знаешь, да, что это будет за сайт? Ну, да. Так, мы тогда делаем следующим образом. Я сейчас подготовлю таймер и после этого, ну, естественно, уже запускаем прока. Я прямо сейчас запускаю демку. Вот, ты видишь сайт, и я сразу запускаю таймер. У тебя есть 5 минут, поехали. Время пошло. Да, ниже. Ниже. 2000 на балики, топ-скин. Не так ниже. быстро, не так быстро. Подожди, подожди. Тут есть категория по выставленным ценам. Да, да, да. Сколько? Давай. Ну, 100 плюс. 100 плюс. И потихоньку ниже листай. Кейсы про или сборки. Ну, увидишь, в принципе, скажешь, что мы выбираем. А почему ты так дешево? Бля, почему ты хочешь, чтобы сразу на все деньги, ну там. Вот, же... вот, вот, стой, стой, стой, тысяча, он справа сверху. Справа сверху, право сверху. Повыше, люди, повыше. Сверху. Повыше. Хаби. Вот. Хаби. Ой, бля, ну ты. Ты уверен, да? но ну, хотя. Ну, дичь. Ну и я про что и говорю, давай, давай. Да. Подожди, минута еще не прошла, время есть. Ты выбери. <свят> выбери ага. лучше. Так, подожди, мы были. М -м. Мы были по-моему, да. Я немного перелистал. Так нос, ну, так ну давай тогда за 700 техно технологический кейс ниже. Технологический ниже. кейс за 700 вот сборка. Тут вот я устраиваю тут вот этого вот дела. -а -а -а. Давай рискнем. Давай рискнем. 700 <свят> рублей фактически блять, пол банка, ну ладно. Фух, технологический кейс. В предыдущий раз топ скин слил, здесь он должен в теории. Блять, ну че это, ну какой сирус? Ну не. Ну... Mm, такой си. Ну да, с такой. Ну продаем, продаем, конечно. Продаем. Топ скин. Топ скин, окей. Я что за что топ скин? Ладно, че куда идем? Uh, ну давай твой кейс откроем. Мой два кейс. раза. Uh, uh, блядь, выше, выше, нужно. выше он. Он выше. Вот. Oh, О, вот. человек чел два раза, да? Да. Бля, я охуею, если мой кейс на моем же аккаунте сольет. Не, ну вот прикол в том, что реально он, ну он должен выдать. Если нет, это будет это будет пиздец, честно. И. Слушай, я не знаю, сколько стоит Ну, Ауга. Давай э, новую продаем. Новую продаем, это оставляем. И еще раз открываем, да. Угу. Это оставляем. И Еще раз. Но мы, блядь, ну мы в небольшой минус ушли. Мой кейс хоть что-то выдает, и на этом спасибо. Ну. Угу, да. Разлюдный, скоростной. Зверь, блять, стой, пожалуйста! Да. Ну... Двигать? Нет. Ладно, что рублей убили. Э, продаем, да. Заходи. Ну, на топ-скин. А чё в топ-тайна? Зайди. Там шед есть. Там скорее всего, ну да, здесь шед. Да, синяя. Но выходить сюда я не хочу. Топ-скина выходить или? Нет, ну да, вообще уходи с сайта. 600 рублей, Дима, что делать? Давай эксклюзив, чё в эксклюзиве? Там, по-моему, ну да, здесь байт, байт на ножи. Ну да, ну выходи тогда Две минуты почти у тебя остается давай. А бы ты открыл бы? Я давай, посоветую. Блядь, вообще изи а, Кейсы подписчиков здесь были 2.0 И обычный, я вот не помню Только единственное, блядь, где они? Время немного остается Надо найти, блядь, я в него вижу... Давай один твой кейс, давай, один посоветуй любой кейс. кейс Да. Блядь, ну я не могу его найти Я не могу найти кейс подписчика Вот в чем проблема, он где-то здесь может? Блять, где он? Пиздец. Я, я просто сейчас тяну, чтобы <смех> балансом у меня осталось. Ладно, давай сахар. Давай сахар. Давай, Один, да? Давай. Давай. Один. И потом, если хуйня, то два раза еще. Ну, сахар это, конечно, и шрипотреб, но, тем не менее, блять, ну, раньше он окупал. Но он выдавал, да. Блядь, зеленое яблоко. Шипа, э Значит, mm. вот. Че, продаем? Но, продаем, конечно, и еще два раза. Еще два. Но я вот хотел тебе предложить два раза. Сахар должен хоть что-то выдать. Ну просто, блять, обязан. Если он ничего не выдаст, это, конечно, будет пиздец. Ну, хотя бы, блять, грот, волка ну пиздец. Ну, что это такое? Продаем. Да. Так, а, 30 рублей в инвентаре, что тем на балике. Сколько твой кейс стоит? Мой кейс за 200, мы не сможем, я его а, За Ну-ка вверх пролесни. У тебя минут остается, Дим. В самый верх. В самый верх. А, и тут за 150 тут кейс. За 150 давай. Так, ну во время уложились. Бля, ну что-то топ скин вот одно время. Ну опять же, сегодня я поцелил балик в начале ролика. Может, поэтому. Блять, полигон бы! Ну короче, балика не остается. И что, мы заканчиваем на этом? 300 рублей оставляем? Ну да. Так. Стоп, три сотки оставляем. Слушай, время закончилось, у тебя 300 рублей, вот здесь лежит... Этот пилот свои. и зубная фея Это все мое угу. И Нова, она вроде тоже да, твоя, насколько я помню Да. Слушай, я никогда этого не делал но ну, совсем как-то ни о чем Типа 300 рублей, хотя там подписчику 5 Выпадало, я почитал комментарии, увидел, что Все пишут, типа, бля Ну, дал бы еще шанс, короче Это не идет в зачет всего списка Да, там, кто, угу. короче, у тебя 300 рублей В этом списке, кто на 20 попадет Попадет на 20-ку, кто выиграет 20 тысяч Но здесь я, что хочу сделать, я продам Пилот, который лежит в интернете, который мы вначале этого ролика выбили, оставлю вот твой скин, который ты выбил, ну, новую продадим? Да, да, продавай. И давай я открою один, ну, достаточно дорогой кейс на свой, на свой выбор, да, вот. чтобы хоть как-то, ну, хоть что-то, блин, тебе выпало. Вот, и обращение к подписчикам, если вам эта идея понравится, да, вот в таком формате, то пишите в комментариях, будем делать так постоянно, ну, прям если ничего не выпадает. Смотри, по ценам, кейс боя 1000 рублей, нужно что-то за тысячи три. И вот мне интересно, что здесь можно за 3000, блин, выбрать. Пока кейс боя за косарь, вижу, что еще из интересного. 1700. Хорошо. Mm -hmm. А ты видишь еще какие-нибудь кейс подороже? 1700. 1400, mm -hmm. прикольный кейс. Слушай, смотри, давай ну, сделаем так. Есть... 3800 не получится. Короче, смотри, mm -hmm. есть кейс гладиатора за 1400. Есть за 1700 и есть за 1100. Могу по показать, что там лежит, и выберешь сам. Давай, покажи. Ну. Давай, начинаем с кейса ковбоя. Ну, вот, 1100 это mm -hmm. а дело стоит. Но я понимаю, конечно, что-то выберешь самое дорогое. <laughs> Тем не менее, может не понравится сборка кейса. И mm -hmm. есть кейс за, по-моему, 1400. Бля, где он? Его только надо найти. Вот гладиатор кейс. Ну, гладиатор выглядит посолиднее, сейчас ну, чем-то же самый дорогой. Да, давай гладиатор открываем. Открываем один гладиатор кейс. Ну договорились, на один кейс, поэтому открываем один. Да. Главное, чтобы что-то выпало. Ну реально, хотя бы. Блять, ну разъяренная толпа, конечно, интересно, но 500 рублей. Слушай, ну, либо мы оставляем. Либо продаем, открываем еще один кейс. Давай рискнем, люблю рисковать. Давай рискнем. Но в любом случае хотя бы три сотки у тебя есть такой, знаешь, утешительный приз, блять. Ну, да. Ну ладно. Дим решил рискнуть. Можно было как бы Five 7 забрать, но дань уважения. Ммм... 600, 600 like. рублей, да yeah. По итогу, not... что Дим получилось выбить Он также заносится у нас, естественно, в таблицу И мы забираем вот эти вот два скина Дима, напиши мне через 7 дней Как банк спадет, uh -huh. я вот это тебе все перекину Ну, в целом, на косарь, хотя бы так То есть, на 300 рублей было бы совсем неплохо В принципе, в принципе Надеюсь, сейчас меня хоть в комментариях не будут засирать Потому что, ну вот, сделали <существ> хоть как-то Всем спасибо за просмотр, Дим, хочешь что-то сказать Напоследок? Главное, не забывайте... Ой, бля, вылез. <laughs> Нет, ничего не хочу Ладно, всем спасибо, всем пока, Дим, спасибо за участие Мы прокачали Диму Блин, я вот реально надеюсь, вы меня поддержите лайком Вроде знаешь, это прокачка Да, на 2000, но это, блин, рубрика а Последний, последний подписчик Тот, кто выиграет, получит 20 тысяч Прокачку на 20 косарей а, Вот, и поэтому, блин, поддержите лайками Ну, типа, что за прикол, почему лайков нет и просмотров Хотя я реально прокачиваю а, Видел многих, много комментариев Не нравилось вам, что, ой, там ничего не выбивают Сегодня сделали по-другому Продал пилот, который мы вначале выбили и открыли кейс. Ну, вообще, можно было пилот вывести, отдать, но было бы нечестно относительно других участников. Но Фамос мы, кстати, приняли, осталось принять его. Ну, вот так получилось, ребят. На очень надеюсь на вашу поддержку и прокачки будет больше вообще прокачки. Прокачек будет больше в разы. Всем спасибо, это был человек. Вся халява, которая есть, она будет в прикрепе. Еще расскажу скажу миллион раз спасибо большое за поддержку. Сейчас примем э, последний уже скин, посмотрим, сколько это по Steam прайсу и э, уже что мы будем отдавать Диме. Хотя, в принципе, так очевидно, что мы будем отдавать что сказал. Но смотри. А, бля, 100 рублей разница. О, топ скин. 517 и 300. Ну, короче, округлим. 900 косарь мы отдаем Диме. Вот эти все два скина улетают. А если хочешь больше прокачек, подписывайся на канал и смотри ролики. Пока-пока, до новых встреч.